Всем привет! Весна уже вовсю дает о себе знать. Погода за окном меняется ежедневно. И только неизменными остаются новости студенчества. С тобой я, Анна Глазунова, смотри, что на этот раз приготовила для тебя команда «Универ Ньюз». Все дороги ведут в магистратуру. Новые центры Института психологии и образования открыли свои двери. В Казанском федеральном прошел круглый стол, посвященный 23 февраля и дню вывода российских войск из Афганистана. Специально для бакалавров Института психологии открылся новейший центр. Только пройдя подготовку там, будущим учителям откроется дверь в еще одно научно-творческое пространство, в котором стать профессионалом будет проще простого. Но не все так легко. Куда ведут пути магистратуры и где вход бакалаврам строго воспрещен, выясняла Аделя Шамилова.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 Что не минута, то свежие новости, о чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, узнаешь в нашей традиционной рубрике веб News. В Госдуме подписали соглашение с представителями ректоратов трех крупнейших вузов Казани. В их число вошел и Казанский федеральный университет. Предметом соглашения является партнерство и сотрудничество в сфере подготовки кадров по направлениям юриспруденция, социальная работа и другим. КФУ получит государственную поддержку в размере более 849 миллионов рублей. Руководитель САЕ эко нефти Михаил Варфоломеев принял участие в заседании рабочей группы «Термодинамика и транспортные свойства» Европейской Федерации по химической технологии. В эпоху глобализации исследование вопросов взаимосвязи языка, общества культуры и лингвокультурологии становится одним из приоритетных направлений в языкознании. В связи с этим Институт филологии межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского университета провел международную научно-практическую конференцию. Подробности смотри далее. Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ 21-22 февраля этого года провел международную научно-практическую конференцию аспирантов, студентов и учащихся «Тюрская лингвокультурология. Проблемы и перспективы». 21 февраля, день международных родных языков, у нас была... Юбилейный вечер у нас был юбилейный вечер народному поэта Татарстана Разилия Исмагиевича Валиева. А сегодня мы проводим очередную традиционную международную конференцию. Конференцию учащихся студентов, аспирантов тюркской линии культурологии. Это очень интересная тематика. Студенты, школьники с удовольствием каждый год участвуют в данной конференции. Конференция подразумевает собой выявление проблемных полей, взаимодействие в рамках которых позволяет наиболее полное раскрыть возможности междисциплинарного сотрудничества филологии и культурологии, поиск путей налаживания плодотворного диалога между филологией и культурологией, также приобщение учащихся студентов и аспирантов к общим научным проблемам. Конференция вызвала большой резонанс среди молодых ученых тюркоязычных народов. В связи с этим с 2016 года она вышла на международный уровень. Каждый год конференция меняет свой статус. Несколько лет назад конференция проводилась в статусе Всероссийской. Уже два года конференция проводится в статусе международной конференции. Поэтому уже участвуют международные участники. На этой конференции есть участники из Казахстана, из Китая, из Турции. И я думаю, в следующие годы конференция свою географию еще расширит, и в этой конференции будет участвовать больше участников из зарубежных стран. В рамках этой международной конференции были почетно награждены победители Олимпиады по татарскому языку. Кроме этого, студенты представили свои творческие номера и читали стихи. Елизавета Евсефеева, Роман Самарин, Универньюз. В химическом институте имени Бутлерова Казанского федерального состоялся круглый стол, посвященный 23 февраля. И дню вывода российских войск из Афганистана. Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете. Во вторник, 21 февраля, в Химическом институте имени Бутлерова Казанского федерального университета состоялся круглый стол к празднованию 23 февраля и дня вывода российских войск из Афганистана. Наше мероприятие посвящено Дню защитника Отечества.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 На сегодня у меня все. Хороших вам выходных. Проведите их весело и интересно, а главное с пользой. Пока-пока.